Здравствуйте, пацаны! Это приятно мне с вами познакомиться, конечно, очень приятно. И тут очень простые уровни. И это мне, конечно же, нравится, но одновременно и нет, потому что я играю... Так, кто там говорил, что уровни легкие? Здорово, здорово! Чё как? Чё? На! <unserem> <сор Strike> вот такие, конечно, вот забавные вот эти пацаны. Ломай меня полностью, игра, но ты не сможешь все равно... Оп, оп, оп! Оп, не, ну я мастер. Не, ну че? просто притворялся, чтобы они расслабились, знаешь. Типа делаем мне сложно, проигрываю специально. Типа они подумают, что я слаб, но я не слаб-то. Я-то не слаб, я-то это знаю, А они-то нет. Знаешь, вот эта платформа меня немножко напрягает. Мне кажется, это немножко нехорошо. Кто бы сомневался, что тут есть какая-то подставка. Это подставка для какой-то фигни. Когда этот уровень закончится? Да нет, ну ты серьезно, опять ты. Нет, иди нафиг, слышь, дедок. Мне, конечно, ты очень симпатичен, но не сегодня. Давай как-то без тебя. А я залезу на тебя и буду тебя кромсать. Тебе приятно будет? Креветка, ты недоделана. Креветка, вот за что вы меня так ненавидите? Алло, Нади, 8 рестарс. Ну это просто... Это я поддавался. Это все техника поддавания, понимаешь? Тут вот есть водичка. Вкусная такая. Опа. Это секреточка, да? <соединяющие> <соединяющие> <соединяющие> Естественно, это секрет. А куда я попал? Эм, я надеюсь, что я не потеряюсь, потому что я очень могу легко потеряться в игровых пространствах. Там где вот это вот все. Эм, здравствуйте. Стоп, что? Я что, круг сделал? Я так понял, это второй босс, вот этот вот Дед сраный, дед, бой, боевой дед, да? В воде будем сражаться с боевым дедом Звучит, как начало какого-то порнофильма, если честно Сам ты даун Я понял, ты неадекватный Я, в принципе, давно это знал ну как бы сейчас в очередной раз убедился. Успокойся, хватит меня критовать с этими атаками. Шикарно, а? вот эта штука имба на самом деле. Оп, оп, оп, оп. И хорош. Нет, не попал, не попал. Смерть нет нету. Ты живой еще. Ага. ну ты конечно, дед, такой развратник такой. <зар> на. Тихо, тихо, тихо. Оп. Да, я подхильнулся. Спасибо. Спасибо. <смех> ты знаешь, что ты лох? Так, давай я могу открыть ширинку. У роботого есть ширинка. Все рассягаю, давай его маслом сейчас зальем. Чего? Иди-ка ты, на это, нафиг. Он не сдох, серьезно. Ты вообще такой, слышь, ты это читы не используй, хватит тут вот эти читы свои использовать, он же использует читы, по нему сразу видно, оп, секретка по-любому Но это, это, ну это босс, разве это босс? Это не босс, это чмо эм, да, вот тут типа текст идет, там все дела, О, картинка новая, во, вот это, вот это класс, мне кажется за картинку новую можно и лайк поставить, нет? Ну или нет? Хискиндам, что-то королевство, Габриэли, какие-то что это такое? Что это за старославянский язык это вообще какое-то? По идее тут пошел сюжет, но... Мы же ради голых челок сюда пришли, разве нет? Тут, короче, много текста, я пока конфету съем. Никто не против, пока тут этот текст идет, потому что конфеты, они такие вкусные. Когда будет... О, тихо, ты чего это? А ты кого это порубил? Ой, бляха, как же... как. Да, в какой раз я уже заканчиваю эту игру? В третий, досадный. Вот этот вот был самый-самый легкий вообще. Он, по-моему, намного проще, чем прелюд был это. Это не вообще. Миллион. Да пофиг, у меня 3 миллиарда. Чё мне? Чё мне париться? Давай сделаем розовый. Розовый, если что, это красный и синий. Но это больше такой, знаешь, фиолетовый. О. Оп, не, ну красиво, красиво делаем. Не, ну с таким-то оружием, конечно, я делаю красиво все, потому что я как бы профессионал, а с таким великолепным орудием любой профессионал становится больше, чем профессионалом, а то бишь легенды. Легендой как бы Ну, легенда, это так Иди сюда, иди сюда, иди сюда Ну куда ты, куда ты, ну куда ты, куда ты Не, не надо убегать не, Нет, давай, не-не-не-не Ты от меня так просто не убежишь Вам посылка, <с. <с. <с.> моя личная Пятюня, которая немножко больная Ну это поначалу, потом приятно Даже становится Парниша, ты опять. Ну, конечно, третья рукой дай пять не делает Но я сделал и парню, наверное, понравилось Хотя по его обильному кровотечению этого явно не скажешь О, здорово, здорово, здорово, здорово, здорово Чё как? Чё как же тупо? Лови Не, ну это слишком просто, слишком Ну Давайте что-нибудь посерьезнее. Здравствуйте, здравствуйте Оп, опа, опа Не, ну это просто красиво но это просто уже красиво. Это знаешь, не уровень там. Это это чисто там, это... Сл случайность. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое видео по ультракил. Давай, удачи.